9 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Инженерного Института Казанского Федерального Университета. Поскольку из-за ограничений, введенных пандемией, нельзя проводить массовые мероприятия, церемония состоялась в режиме онлайн. Очно решили поздравить лучших выпускников Института. На торжественной церемонии с поздравлениями выступил директор Инженерного Института КФУ Наиль Кашапов. Желаю вам успехов, счастья и здоровья! Особенно это важно в этот период сказать, пандемии коронавируса. И невзирая на то, что такие сложные условия были у вас при защите диссертации и дипломов, соответственно, это при... все равно вы с честью вышли из этого положения и хорошо защитились. Чтобы у студентов остались добрые воспоминания, сотрудники института подготовили видеоролик с самыми яркими моментами из студенческой жизни. Затем выступили и выпускники, которые выразили благодарность преподавателям и сотрудникам вуза, а также передали напустные слова одногурсникам. Самые яркие впечатления за время учебы, конечно же, связаны с концертами «День первого курсника» и «Студвесна», которые у нас проходят в федеральном федеральном Университете. на будущее – это поступление в магистратуру. Также мы разрабатываем сейчас проект, делаем робота-дезинфектора. И планируем дальше продвигать проект уже на рынок. Всего в этом году инженерный институт КФУ окончили 122 выпускника. Из них 41 стал обладателем красного диплома. Главное не бояться своего дела. Главное искать свое призвание и стремиться к успеху. Где бы это ни было, либо магистратура, работа и тому подобное. Ищите работу, где есть творчество, где есть место изобретательству. Тамара Малканова, Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.